Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Недавно зашел в один немецкий сетевой магазин и обнаружил там вот такие вот симпатичные брецели. О, какие красавцы! Ну к таким волей-неволей нужно брать пиво. А значит, надо устраивать полноценный пивной стол. Если итальянцы макароники, то немцы колбасники. Буду готовить братвюрсты, вернее колбаски по мотивам немецких братвюрстов. Ну и чтобы не было так грустно, еще нежно любимый немцами картофельный салат. Итак, понадобится свиной фарш, здесь 75% плеча свиного и 25 свиной же грудинки, майоран страгон, кинза свежая, чеснок. Лимон и лайм, чили-перец, коричневый сахар, поваренная соль, Это все для колбасы, для салата. Отваренный уже картофель, лук, маринованные огурцы, бекон вареный копченый, петрушка, масло оливковое. Ну и еще, раз уж у нас немецкий пивной стол, то квашеная капуста и сладкая немецкая же горчица. А начну с колбасы. Внимание, короткое объявление. 6 сентября в Москве на ВДНХ на международной книжной ярмарке я буду представлять свою книгу, вышедшую в издательстве АСТ. Предзаказ уже можно сделать на сайте интернет-магазина Лабиринт.ру. Что касается содержания, я отобрал самые интересные и самые вкусные, на мой взгляд, рецепты с канала и записал их коротко, э, без воды. Возможно, какая-то тонкость в рецепте из текста останется непонятной. На этот случай каждому я разместил QR-коды. При их помощи всегда можно открыть ролик с рецептом на ютубе и посмотреть все подробности, но уже с водой. Кроме 6 сентября со мной можно будет увидеться 9 числа в Читай-городе в терце Европейский и 10 в Библиоглобусе. Подробности по времени встречи и точному месту размещу в описании ролика также. На всех этих встречах всем желающим могу в книжке расписаться. И примечание для онлайн-покупателей. Я контактую только с издательством и не знаю всех подробностей отправки магазинам Лабиринт.ру книг. То есть ни условия отправки, ни стран, в которые он отправляет. Пожалуйста, все эти тонкости выясняйте на сайте Лабиринт.ру. И я очень надеюсь, что книга вам понравится. А теперь от отцебятина. Братфюршты делают с майораном. Но как-то у меня он закончился, и я вместо майорана положил эстрагон. Это было так вкусно, что я затрудняюсь сказать, какой из вариантов вкуснее. Поэтому сейчас готовлю оба. Сюда эстрагон, сюда майоран. Набивать буду при помощи шприца в барань череву. Она у меня была предварительно замочена в прохладной воде. Уж часа два, наверное, отмокает. Да, обзор этого китайского агрегата уже был. Что касается вымешивания. Во-первых, фарш должен быть холодным, то есть не выше 12 градусов. Во-вторых, вымешивать надо недолго, иначе он перегреется. В-третьих, это гриль колбаски, поэтому нитритная соль в составе не нужна. Используем обычную поваренную. Перекручивать надо колбаски, отмеряя по 7-9 сантиметров. В них майоран и строгон сухие, поэтому перед отправкой их на гриль дайте им полежать ну, полчасика-час, в холодильнике вкуснее будут. Но, учитывая, что в составе фарша целая куча пряностей, они не всегда идеально чистые, фарш от длительного выдерживания может закиснуть даже в холодильнике. Поэтому больше суток я бы, наверное, не решил их даже готовые колбаски уже в холодильнике. Но вне холодильника тем более. А вот запеченные можно хранить долго. Пока разгорается, займусь салатом. Залью лук маринадом из-под огурцов. И немного аккуратно пожамкую. Лук примерно полчасика промаринуется, будет очень вкусным. Бекон надо подрумянить. Вообще говоря, рецептов картофельных салатов в Германии больше, чем борщей на Украине. И все правильные. Кто-то, кроме бекона, еще целую кучу колбасных изделий туда кладет, кто-то даже бекон не добавляет. Мне нравится вот такой вариант. Готовить колбаски нужно на непрямом жару, но выкладываю я их на раскаленную решетку. Поэтому сначала одну сторону раскаляю, чищу ее, затем разворачиваю и вот на этой раскаленной части уже готовлю. Все, колбаски запекаются, а я пока завершу приготовление салата. Лук сюда. А на базе этого маринада приготовлю соус винегрет. На одну часть маринада 4 части масла ароматного оливкового экстра Помните, да, что соус винегрет это от английского винигар, то есть уксус, а в маринаде уксус присутствует. Можно было бы и горчицу добавить, но сегодня я без нее. И так будет очень-очень вкусно, отвечаю. Колбаски уже готовы, я думаю. Ой, как они пахнут Потрясающе. Вот цедра Цитрусовых, и лимона, и лайма Они так классно заставляют звучать Вот эти вот колбаски на гриле Просто песня какая-то Это С майораном классная классные А есть еще и с ка Он солоноватый такой Знаете, как бублик да, как бублик. Немножко суховатый и солоноватый. И с пивом. А, Германия, я люблю тебя. Так, теперь салат. Как бы здесь зацепить, чтобы... Тут ложку нужно побольше брать. Я вам скажу свое мнение это такой м, реверанс наверно в сторону оливье но немножко более мясной такой более какой-то пивной я бы сказал да вот по пиву он хорош очень такой за счет вот этих вот резких вкусов маринада огурчиков вот этих вот маринованных за счет соуса винегрет Классная штука. Так, ну и теперь с острогончиком э, колбаску. С строгончиком и с горчицей. Но сначала готовь пиво для того, чтобы освежить вкусовые пупырышки. Угу. Так, и колбаска. Наверное, все-таки с эстрагоном мне нравится больше. Мне кажется, она ярче, она интереснее. А может быть, просто я переел уже этих майорановых, и хочется что-то нового. Слушайте, это классно. М -м -м. Вот праздник желудка. Я буду продолжать уже за кадром. Спасибо огромное за компанию. Напоминаю, промокод фреска и вот эти вот ножи Самура Рептил. Очень классные, из AUS 10 с соточкой на линзу, с очень удобной ручкой. Ручка просто удобная, она еще и ревнистая такая. Вот вырез большой палец. На о, большом шейфе. Он не обязательно, на но ноже поменьше Очень удобно, когда нужно что-то вот заниматься, короче Короче, удобные ножи Промокод Фреско, позволит вам сэкономить Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки За то, что пьете пиво со мной э, Там, за экраном Спасибо за компанию, всем пока